На протяжении последних нескольких лет Банк России проводит политику, направленную на постепенное снижение ключевой ставки. И только в 2021 году, из-за экономических потрясений, связанных с коронавирусом, процентная ставка вновь выросла почти вдвое. Сейчас она составляет 8,5%. Ее снижение в нашей стране было не случайным, поскольку процентная ставка ЦБ в первую очередь влияет на проценты по кредитам в том числе по ипотечным, которые впоследствии коммерческие банки выдают гражданам. Суть в том, что коммерческие банки занимают деньги у Банка России именно под тот процент, который соответствует ключевой ставке. Чем выше процентная ставка Центрального банка, тем больше денег коммерческий банк получит от должника за выданный ему кредит или подеку. На самом деле это далеко не основная функция процентной ставки Банка России. Ставка ЦБ напрямую связана с курсами валют, стоимостью рубля по отношению к доллару и евро, а также с возникающим ростом внешнего займа и финансовым кризисом, когда национальная валюта резко падает в цене. Как показывает практика, чем стремительнее дешевеет национальная валюта, тем выше в дальнейшем поднимается ключевая ставка Центрального банка России и тем быстрее в стране растут цены на товары и услуги. В 90-е годы, в связи с тяжелым экономическим положением в стране, Центральный банк практически с самого начала своей работы в России, с 1992 года, резко поднимал процентную ставку. Он обуславливал свои действия защитой и обеспечением устойчивости курса рубля на фоне стабильной свободно конвертируемой валюты, то есть доллара США. В середине 90-х годов, Ставка Центрального банка доходила до 150% и выше. Ее резкое снижение произошло только в начале нулевых, что было обусловлено экспортом сырья и высокими ценами на нефть. В работе Центрального банка произошли определенные изменения в ноябре 2014 года, когда он ввел плавающий валютный курс рубля, перестав выполнять часть своих законных обязательств. После этого Центробанк уже был не в состоянии отвечать в полной мере за рост курса доллара и евро по отношению к рублю. Это вызвало очередной финансовый кризис в нашей стране. Ключевая ставка за одну ночь выросла с 10 до 17%. По сути, ЦБ нанес вред экономике России. Не стоило отправлять российский курс в свободное плавание. Это решение Центрального банка больше похоже на диверсионный акт в экономике так как рост курса доллара привел к росту цен на товары, топливо и ЖКХ, что ударил по кошелькам россиян. Президент России Владимир Путин уже выступал с просьбой о снижении ключевой ставки Центрального банка до уровня развитых стран с целью развития российской экономики. Но этого не сделано до сих пор. Для сравнения, в западных странах процентная ставка находится на уровне около 0% что делает кредиты для населения весьма дешевыми и доступными. Более того, в Японии ставка Центрального банка является отрицательной. Такие ставки стимулируют рост экономики, обеспечивают развитие более совершенных экономических моделей, развитие венчурного бизнеса. Чтобы как-то себя успокоить, необходимо сказать о странах, которые испытывают более серьезные проблемы, нежели Российская Федерация. Процентная ставка Центрального банка Миннесуэлла превышает 50%, что обусловлено финансовым кризисом и резким ростом цен на товары и услуги. Ситуация в этой стране схожа с кризисом 1998 года в России. Пожалуй, мировым лидером по росту ключевых ставок сегодня является Аргентина, где национальная валюта дешевеет по отношению к американскому доллару с огромной скоростью. Ключевая ставка в этой стране доходила до 77% в конце 2019 года. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Ставка аргентинского ЦБ опустилась до 38%. Но это все равно очень высокий показатель.